Рождают тучи, землю влагой насыщая Велики, они могучи, и не видно моря края Дождь, для него преграды нет, Вьет на вопрос один ответ Строят так затем Чтобы было всем раздольно Хватит злобу сеять тем Кто остался Кто остался недовольный Я за тем Пришел на землю, чтобы понять предназначение. Небеса гласят мне в нем ли, ты придать всему значение, дождь для него преграды нет, Вьет на вопрос один ответ, и он стекает по землю. Тем, чтобы было всем раздольно Хватит злобу сеять тем Кто остался, кто остался Дождь, для него преграды нет Вьет на вопрос один а ответ тем, чтобы было всем раздольно, хватит злобу сеять тем, кто остался, кто остался недолго.